Бонжор лезами! Здравствуйте, друзья! Когда на улице невыносимая жара, лень включать духовку или печь, а хочется чего-нибудь вкусненького и сладенького. На выручку приходит вот такой симпатичный и вкусный торт. Если у вас под рукой есть все ингредиенты, на его приготовление уйдет не больше 30 минут. Засекайте. Измельчить печенье в крошку, а миндаль крупно порубить. В этот рецепт можно использовать и грецкий орех, и фундук, и арахис, но они должны быть обязательно поджарены. Объединить перетертые компоненты, добавить поджаренный сезам, тщательно перемешать. В растопленное сливочное масло влить мед, довести до однородности всю смесь. залить ею крошку. Все как следует вымесить. А пока растопим черный или молочный шоколад на паровой бане. Зальем его не очень толстым слоем в нужную форму застеленную пергаментной бумагой. Разровняем, дадим шоколаду немного схватиться, но он не должен окончательно застыть. Навязки слой шоколада высыпаем крошку, разравниваем и прессуем ее. Отставляем в сторону, Займемся верхним слоем. У меня сюда идет белый растопленный шоколад. Но можно использовать и черный, и молочный. Полагайтесь на свой вкус. Также на паровой бане довожу его до жидкого состояния и заливаю им приготовленную основу. Выравниваю поверхность. На еще не застывшем шоколаде будем рисовать узор. Я разогрела черный шоколад прямо в полиэтиленовом мешочке. Проделала небольшое отверстие и буду выводить вот такие зигзаги. И сразу же зубочисткой чертим прямые линии слева направо и обратно. Очень увлекательное действие и получается достаточно милый и симпатичный узор. Дать торту немного застыть. Я его убрала в холодильник на 15 минут, а затем освободила от бумаги и нарезала на порционные кусочки. С удовольствием выпила чай с этим лакомством и приглашаю вас тоже его попробовать и оценить. Жду ваших отзывов и комментариев. И говорю вам, бон аппетит и абьянту!